Доброго времени суток. Мы сегодня с вами будем сажать вот этот вот прекрасный можжевельничек. Можжевельничек я выкопал в лесу. Территориально мы находимся на Вологодской области. На территории Вологодской области. И в лесу у нас вот растет вот так вот дичком можжевельник. Давайте приступим к посадке. Так, у меня тут земля сублинок. Тяжелая земля, конечно, для можжевельника, но растет. Это сухое. Не продавить землю. Я вот так, кстати, в эту весну где-то в районе 40 еле посадил для живой изгороди. Вся посадка заключается у меня в следующем. Вот так вот я делаю крест. Крест надрезаю. Так. Первоначально делаю крест. А теперь этот крест обкапываю. Вот так вот еще срезаю грунт. Так. И по кругу. О, камень попали. Сейчас маленечко поуглубим. Зарыхлили, и теперь берем другую лопату. Теперь я продолжаю вот этой уже выкапывать лопатой. Эта лопата у меня доработана под себя. Теперь я вот так вот вычерпываю и сюда. Раз, переворачиваю. Снова то же самое. И переворачиваю. Переворачиваем, камушек Достаточно нам вот этой глубины ямки. Как все хвойные, как все хвойные. Мажорельник любит плотным генду. Земля у меня здесь сублинок тяжелый. Мы ее маленечко закислим вот таким вот опадом и смесью коры перемешаем землей впоследствии это будет удобрение для можжевельника кислотность дальше берем сам можжевельничек вот так меряем его как он будет будет он у нас вот таким вот образом расти и теперь приступаем к самой посадке так. корешок вот так крепим и вот так вот мы его прижимаем для посадки используем землю хвойного леса с того же леса где я и выкопал сам можжевельник ее мы тоже маленечко закисляем хвойным нападом вообще все хвойные любят кислотную землю Кислую. вот мы ее будем использовать Mm. Oh. потом я его вот так вот подобру вертикально чтобы он стоял сейчас у меня палочек нету для подпорки мы делаем потом М -м -м. вообще еще можно добавить палочек э -э где-то с можно напилить диаметром 100-120, вот такой вот баланс, баланс, как называется он. И можно внутрь ямы добавить, это будет аккумулятор влаги, а впоследствии это будет также удобрение. Все, сверху мульчируем смесью хвойного опада с корой, с беловой корой. мульча будет сохранять влагу ну и впоследствии тоже пойдет удобрением, когда перегниет вот такая вот рогаточка. нет, надо не ее сейчас потом найдем палочку и теперь все это дело мы с вами обильно будем поливать сажаю я не первый год уже можжевельник сажал и в августе приживается сажал и весной вот последняя посадка у меня была весной 2014 года из 10 штук прижилось только два можжевельника посмотрим у нас как поведет себя вот этот можжевельник его будем ежедневно поливать Подводим итоговые работы. У нас уже на дворе сентябрь, конец сентября. И, пожалуйста, вот наш мозжевельничек спокойно спокойно приросся. Спокойствие он провел лето, дал даже прирост и на нем вызрели семена. Семена. Следующая наша сейчас задача. Надо его им сделать на зиму влагозащитный полив. Но влагонасыщенный полив. Но я его делать не буду, так как вчера прошел обильный дождь. И теперь первый год можжевельник боится. Можжевельник боится первый год солнечного ожога. Не надо его путать с обморожением. Обморожение можвельнику сильные морозы не страшны. Он морозоустойчивый он боится. Первый год у него корневая система слабая. И в нем будет все-таки маловато влаги. И будет солнечным ожогом огорать. Будет выгорать от солнечного ожога весной. Я это делаю, делаю проще. Можно вбить три клинышка. Можно обмотать марлей, мешковиной, чем угодно. Только единственное, надо снизу оставлять продукт для вентиляции, чтобы не завелись мыши и ничего не прело. Я чуть чуточку делаю это все попроще. Я от солнечного ожога от солнечного весеннего света просто закрою шиферинкой. Вот таким вот образом у меня будет можжевельник зимовать. Но пока рано, пока у меня просто подготовительный процесс. Все, пожалуйста, смотрите, все у нас прирослось и все прекрасно. До свидания. С вами был Сергей.